Привет, подписчики! Сегодня мы участвуем в телепроекте Гумы. Сегодня мы покажем, как с нами работают стилисты, видеорежиссеры и другие мастера. Какой классный хвостик мне сделала стилисту. Меня зовут Чебелинская Алена и мне 11 лет. Давай. Спортивные Работать зарядку потребно так нудно, и хочется больше поспать, Да, хорошо, молодец. Да. И смотри, мы будем каждую фразу делать несколько раз. Молодец, и больше улыбайся. Еще раз вам сказать. У формы, можно так показать почти? У формы. Да. Угу. Давай. Угу. Давай. Угу. Поддевите, как можно урисноманитить, и звичайно право, и быть у формы. Хорошо, О, есть, да. давай еще вот попробуем, может быть, ты вот руку не опускай, вот ты ее держишь, и ты можешь этой рукой завжди у да. да. И улыбайся все время. Да, больше улыбайся, у тебя хорошая улыбка, надо ее показать. Покажем? Так. Подивиться, как можно улыбно манимблити звичайные травы и будет завжди у формы. Хорошо, вот да. великолепно. Вы видите, просто видного ухлопит, таким вот утащим являет. Напевно, девчата в садочку ему проходы не дают. Молодец. Давай еще раз скажем на всякий случай. Ну, было. И улыбаться. Было хорошо, великолепно. Давай. А сейчас вы побачите просто на неимоверного хлопца. Такие вот рта соберет. Напевно, девчата ему в садочку проходы не дают. И последний раз скажем. Хорошо? И смотри всегда в камеру. Давай. А зараз вы побачите просто невероятного хлопца, такие выкрутасы выравнивают, наверное, в садочку ему девчата проходы такие... не дадут. Хорошо, туда надо настолько. А зараз вы побачите просто невероятного хлопца, такие выкрутасы выравнивают, наверное, в садочку ему девчата проходы не дадут. Да, хорошо. Так, давай. Спорт творит деба творить деба, а если детства, то и, не угрожати, и бабайки не будут лекати. Давай еще раз, Ру, вот это чуть покажи, чуть когда бабайки, и бабайки ты тоже должна показать. Давай. Спорт творить два, а если с детства, то и хулиганы не будут угрожати, и бабайки не будут лекати. Молодец, хорошо. Да. Так, и давай знаешь, как сделаем? Чуть-чуть так вперед крутых лобчинов, Чтобы как бы ближе, так, знаешь. Ну, шаг не делай, а просто корпусом. самотай. Крутых лопчина. Очень хорошо. Да. Да. И давай последний немножко дольше. Ну, чтобы да. выбрать было, что скидком скажу, скажу так вот. Крутых лопчина. Сдержись немножко потом. Или просто вот так вот а да. на монтажу одежду. Давай. Крутых лопчина. Да. Смотрите, да. Вот только, да. А ну, начинай. Классно, ну, я тоже хочу так покататься. На тему нашей передачи завершится. Дайте для вас рубрика семейные высылочки. Давай. Вот и закончилась съемка в передаче высылыгина. Свиданий. Смотрите передачу в летнем выпуске. Мы вас о свидании. Видео ставьте а, лайки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока.